снятие бардачка с заменой салонного фильтра, вернее для замены салонного фильтра на Veracruzio X55 в Я предварительно уже подготовился, чтобы было легче объяснять. Так, бардачок открываем. Он так у вас конечно не откроется, потому что его держит вот этот ограничитель хода, цилиндрик. Здесь всего лишь такое соединение. Достаточно его сжать и вот отвести шток или шатун, поршни, можете так сказать, в бок, и он откроется. Но откроется не на такой угол, на большой, а на угол чуть поменьше. Потому что его будут держать вот здесь вот такие штучки. Упоры, стопоры. Вот они. Чтобы было понятно, что это такое, соберу снова. Так, а теперь как разбирается. Вот сюда давим. Она выходит. И чуть-чуть подтягиваем. Хоп. Хоп, все. Также вторую сторону. И бардачок открывается полностью. Если надо его снять, здесь еще два таких вот стерженька, можно сказать. Вот. Ну, тоже зажимаем и вытаскиваем. Вот салонный фильтр снимается он тоже достаточно легко это крышка салонного фильтра вот сжимаем губки оттягиваем делаем то же самое со второй стороны сжимаем губки оттягиваем всю эту вещь снимаем и у нас доступ к салонному фильтру хопа хопа так если вы стоите сядьте если сидите лягте Кто-нибудь такое видел когда-нибудь? Я, честно говоря, упал первый раз, когда увидел. Походу, не все знают, что в Hyundai есть салонный фильтр. Его надо иногда менять. Ужас. В общем, собирается все в обратной последовательности. Номерок я посмотрю, потом поставлю под видео. И что-то его не видно. Аккуратно. Еще бы тряпочкой, конечно, не помешало потереть. Вот так можно легко заменить салонный фильтр, ну, если у вас нервы, конечно, позволят. Подписывайтесь, там много видео по Hyundai, по x 55 вы больше такого нигде не найдете. Ставьте лайки, потому что хоть какой-то, хоть какая-то прибыль мне должна идти от этой затеи с видосами.